Приветствую вас, друзья! Я готовила прогнозы для всех знаков зодиака и на июль месяц и видела вот такую вот картину на конец. Точное соединение, вернее, не соединение, а точный аспект 23 градуса, оппозиция к Сатурну. И также соединение Урана с Марсом в оппозиции к узлам. Данный аспект, видите, это большой квадрат, говорит о том, что будет высвобождено в этот период очень много энергии. Энергия похожа на отрицательную, агрессивную. И я решила посмотреть, как этот период коснется Украины. Смотрим. Марс. Точном, извините, не Марса, Луна в точном соединении, Луна Украины в точном соединении с Сатурном транзитным. Луна означает народ Украины, а Сатурн означает ограничение и лишение. Очень трудное время. Сейчас этот аспект с, проходит с ретроградным Сатурном, а прямой аспект был немножко раньше. Он был... 5 апреля. Как мы помним, события 5 апреля, это был определенный переломный период в военных действиях. И вот Сатурн в одном аспекте с Марсом находился в соединении с Луной. Все помнят тяжелые очень события, которые произошли в Киеве, Киевской области. И понятно, что... То, что будет происходить в конце июля-начале августа, это тоже будет иметь крайне ну, негативный характер. То есть это будут очередные очень серьезные испытания для народа Украины. Также хотелось обратить внимание на то, что вот этот вот аспект соединения Сатурна с Марсом транзитный, он может иметь влияние ближайших двух лет. Но ну, это не значит, что будут проходить какие-то постоянно в течение двух лет очень сложные события, но вот отголоски они могут быть. И середина этого цикла она приходится на март 2023 года, когда может произойти очередной переломный период в судьбе нашей страны и вообще в, в агрессивных действиях относительно всего происходящего. Также возвращаемся к нашему 30 июля. Хотелось бы еще сказать о том, что обычно между лунными и солнечными затмениями происходят какие-то очень значительные важные события. И вот как раз период с 30 июля 13 августа это и есть середина между коридорами затмений данное соединение будет держаться до 12 августа затем будет аспект расходиться и снова сформируется уже прямым сатурном в период с 27 декабря по 6 января 2023 года. То есть это будет, возможно, последнее какое-то.. Последняя битва, последнее сражение перед какими-то кардинальными, очень важными решениями. Также соединение в Марс, Уран транзитные, они. Воздействует на все примерно как, знаете, импульс, как взрыв в оппозиции к Плутону Украины, которая олицетворяет собой систему власти, борьбу. Он говорит о том, что страна будет отчаянно противостоять сложившейся ситуации. Здесь, знаете, радует то, что Украина обычно ну, ее как-то учитывает под знаком зодиака Телец. А, учитывая, что вот это вот соединение, оно идет по Тельцу, то есть надежда, что все-таки это соединение придет в помощь. Знаете, Телец он очень долго запрягается, но уже вооружившись там всем необходимым, он начинает свое движение поступательно, уверенно. Идет на пропулую, сметая буквально все на своем пути. Также здесь интересный аспект Венеры в соединении с Седьмым домом Украины ⁇ это партнеры, партнерство. Учитывая, что Венера делает благоприятный аспект, это сходящийся аспект Плутону, то можно рассчитывать на все-таки помощь наших союзников. Причем очень серьезную помощь. Наличие рядом лилит, оно все-таки немножко дает знать какое-то искажение ситуации относительно партнерства. Могут быть какие-то нечестные союзы образовываются, может что-то делается за спиной, могут быть и какие-то предатели. Но все-таки сам по себе аспект Венеры, он очень-очень значимый. Также интересно, что натальные, натальные узлы, они относительно транзитных, вот, они находятся в секстиле. Это тоже добрый знак. Можно с уверенностью сказать, что то, что произойдет в период с 30 июля по 12 августа, это обязательно в обязательном порядке определит, то есть произойдет какой-то переломный момент, который определит дальнейший ход событий. Обращаем еще внимание точного оппозиции, а, натального Марса. Марс – это сражение, это активность, это агрессия, которая идет издалека для Украины, к ее оппозиции к Нептуну. И это очень воинский аспект, аспект фанатичный, который, который говорит о том, что идет сильная борьба за свою национальную принадлежность, за право существования когда будет последний аспект, в конце декабря проходить по Луне, это будет период затухания, то есть начало затухания конфликта. Ну а пока, пока нужно запастись терпением, оружием и уверенно двигаться к намеченной цели, двигаться к победе. Это был такой небольшой, краткий прогноз на ближайший месяц. В дальнейшем я буду еще готовить на осень. Там тоже будут очень интересные аспекты. Могу сказать, что в итоге, забегая вперед, могу сказать, что добро обязательно победит зло. Все будет добро. Все будет Украина. Все будет добре.